Привет вам дорогие друзья, меня зовут Патрик и вы на канале Globus Moto. Сегодня мы распакуем очередную посылку с Алиэкспресса, ту которую я очень долго желал, хотел, но меня душила жаба. Для тех, кто занимается ремонтами, мастерская у кого-то есть, кто-то может быть ремонтирует мотоциклы, у кого-то там свой карбюратор, либо 4 карбюратора, здесь инжектор, ну вот неважно, там карбюратор. Здесь инструмент будет исключительно для мотоциклов, для автомобиля он просто не подойдет. Давайте же посмотрим, что мне там пришло. Вот твою же мать, было ли у вас когда-нибудь такое, что вы, если вы когда-нибудь работали на камеру, вы записали материал, и поняли, что вы его не записали, потому что вы забыли нажать на кнопочку REC, соответственно, на запись. Короче, друзья, я уже это все дело вскрыл. Все понравилось, все отлично. Но, к сожалению, я так и не смог записать ничего. Не была включена запись на камере. Итак, я сегодня хотел вам похвастаться своим новым инструментом. Этот инструмент стоит 3000 рублей. Это вот такая вот отвертка. Вот так вот можно вставлять и крутить, что угодно. Не спрашивайте, почему такая дорогая, я не знаю. Но на ebay такая отвертка стоит в разы дороже, около 5. Вот такая вот отвертка, очень точным вращением. То есть, если смотреть, например, вот сюда, вот сюда, я делаю ровно полуоборота. Вот смотрите, полуоборота делаю. Оп, остается там же, видите? Это тоже очень важно. И здесь также еще полуоборота. То есть, получается, что... Здесь шестерня повторяет точные повороты, как э, насколько я поворачиваю. Все очень легко крутится, все очень круто. Мне очень нравится эту отвертку. Я хочу себе уже, наверное, лет несколько. Потому что ну, жаба душила за 3000 рублей покупать отвертку, еще плюс платить за доставку. Порядка тысячи рублей. Того она выходит в Здесь есть такой же переходник. Если, например, вам нужна очень и очень короткая отвертка под ровный шлиц например между карбюраторами подлезть и настроить например винт качества холостого хода очень короткий очень маленький винт очень узкое расстояние для настройки подлезть можно практически везде вот такая отвертка в работе я считаю должна быть у любого человека который там занимается мотоциклами мототехникой чтобы не разбирать полмота чтобы открыть какой-то винт на пол -обороты. И что характерно, вот этот блочок, он вставляется И если все это дело собрать, я откручиваю, убираю его в сторону, собираю этот блок Посмотрите, он идеально влазит сюда в коробку То есть все продумано, не обязательно переставлять Все это дело вставлено Ручка здесь Крестовые прямые шлицы отверток все что необходимо конечно было бы идеально если бы еще были бы вот такие какие-нибудь винты сюда можно было вставить ну и либо шестигранники наподобие вот таких вот гаек только на 8 на 6 на 4 для того чтобы можно было закрутить где-нибудь затянуть очень хорошенько хомут видите здесь шестигранник подходит если не ошибаюсь на 5.5 собственно все то же самое я только что рассказал на камеру только намного конечно интереснее но к сожалению так получилось что запись не сохранилась потому что я тупо не нажал на запись это раз Второе Вот такой вот вороток Это свечной на 16 Его огромный плюс этого воротка в том Что он является не с резинкой Как обычно все Вот например вот здесь на обычном воротке Стоит резинка И он получается держит свечку Только благодаря тому что там стоит резинка то есть бывают такие моменты, когда даже сложно вытащить ключ, либо он вытаскивается, резинка остается здесь, а где-то это очень глубоко, либо вообще не может вытащиться по-нормальному, то есть она прям дернута там где-нибудь, перемычка мешает. То здесь идет магнит, достаточно того, чтобы выдержать свечу, но не так сильно прижимает ее, так скажем, вот. Идеально просто. Вот такие воротки есть 16-14, на 18 я не стал брать, потому что обычно я подлазил нормально. А вот на 16, например, в CBR F4i где-нибудь, там, либо CBR 1000RR поменять свечи, это вот без матерных слов-то не получается. Я думаю, что таким ключом я буду менять намного быстрее. Пришлось это делать вот в такой упаковке, вот так вот. И плюс там было все завернуто вот в эту коробку, я это все показывал. Ужас какой! Это манометр, он замеряет давление бензонасоса. И что характерно круто, что можно, например, подключить его сразу... К рампе и сразу в бак чтобы во время работы мы могли наблюдать сколько он выдает не просто подключить манометр к бензонасосу и смотреть а именно во время работы это очень крутая штука не нужно переискать какие-то переходники там все это где-то трубки тройники как-то все это перетыкивать просто воткнул открыл кран и понеслась это очень круто все эти посылки соответственно вы видите вот здесь вот в описании под видео и соответственно ссылка на продавца и на сам товар если вы занимаетесь хотя бы маломальским ремонтом не только для себя, но и для своих друзей и знакомых, либо даже зарабатываете на этом деньги, я считаю, что хороший инструмент, он будет стоить больших денег, но он того стоит действительно. Вы на канале Globus Moto. меня зовут Патрик, до новых встреч, пока-пока.